Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Специальный выпуск для Chess.com.ru Посвященный Хэллоуину Итак, 5 самых страшных моментов шахмата На пятом месте в нашем праздничном хит-параде фигуры Фигуры в шахматах иногда становятся бешеными Посмотрим на доску На ней пример из только что завершившегося чемпионата США среди женщин Меган Ли играет белыми фигурами, Нази Байкидзе – черт. И что мы видим? Мы видим, что у белых абсолютно выигранная позиция. Компьютер показывает оценку мат в 24 хода. В таких ситуациях лучше действовать шах. Ах! шах и взять, проверив, что у короля есть хотя бы одно поле отступления. Что же последовало в партии? В партии белые немедленно взяли на е5, но это в корне меняет оценку позиции, ведь король оказывается в патовой сети, некуда идти черному королю, и у черных была возможность спасти эту партию, ведь их фигуры, ладья и ферзь, становились бешеными. Бешенность ладьи! Можно было доказать ладья пьет б2. После король бьет б2, бешеным становился ферзь, ферзь бьет c 3 и выясняется, что после король бьет c 3 на доске пад. Если же король уходит, ферзь продолжает беситься. Ферзь Б2 – еще одна жертва, вынуждающая белых побить ферзя и признать неизбежно, ничья, и так помнить о бешеных фигурах. На четвертом месте в современных шахматах нельзя не вспомнить про неудачный примув или маус-слип. Что это такое? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим и ужасаем. No, don't, don't pre-move that, that is a, sometimes you, oh my god, he can actually stalemate, no, no, this is really, really bad, do not do that, because, what is happening, you can I accidentally knew. stalemate, if you do Dude, this, the king might go the other way, buddy, uh oh, oh, oh my god, uh oh, god. oh no, never mind, no, box no, box no, it's gonna, it. it's gonna be a stalemate, it's gonna be a stalemate, He's still there, no! no! oh my! Don't do it! He's gonna do it! Don't do it! Don't do it! Oh my! Е4, Е5, Кони в3d5. Я могу ошибаться. Но как-то вот Кони в3 в5 это латышский гамбит, а Е4, Е5 Кони в3d5 как-то. Ой! Ой, это что, что был мауслип что ли? Мауслип, ферзь d2. Что Ой, и кам... камера улетела куда-то у Элизабет Видимо, она ее туда отправила О, нет На третье место В нашем хит-параде Мы поставили Хэллоуинский гамбит Мы, конечно, хотели поставить Его на самое первое место Но решили быть скромнее Если вы еще не видели Наши, видите Дебюту за минуту Про этот гамбит то сейчас самое время исправить это досадное недоразумение. Что же такое хэллоуинский гамбит? Это гамбит там, где вы его совсем не ожидаете. Е4, Е5, конь в 3, конь С6. Вроде бы все как обычно, как всегда. Конь С3, конь f 6 Это же дебют четырех коней, скажете вы. Но не тут-то было. Хэллоуин не дремлет, и кони наступают. Конь бьет ей пять. За что? А просто так. За пешку, за центр, за развитие. Второе место нашего хит-парада. И самое время поговорить о зевках. Зевки бывают разные. Можно зевнуть фигуру, можно отдать ферзя. Но самое страшное — это зевнуть. И вновь мы прибегаем к правилам. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Смотрим, как это больно бывает до самого дня. Ну все, ничья, по-моему, да? Да, мы тут В итоге... Нет, пока еще что-то а, происходит. Играют. Да, мне показалось, что какой-то был обмен уже какими-то репликами. Ну, видимо, я ну, что-то. Мне тоже показалось, что да. Не уж он на g3 сел. Не он сел на g3. Дожди. Ой-ой-ой. Я не могу играть. вообще. А финики-то были точно не иранскими, иначе бы он так не сыграл. Не может такого быть. Посмотрите, да, что. А, он сделал на ровном месте, да? Да Такое чувство, что зевнул, слон не 5 да, же, там, их 5 фантастика, фантастика, Ну, вы посмотрите, ну, конечно, он все понял за одну секунду. То есть. Ах, давай, Владимир Федосеев, ох, да хитрец. Ну, что, что сказать? Что такое? Да, только я похвалил, видите. Надо мне, наверное, больше хвалить спортсменов. Соперников, да? Вчера Слушай. я Шенку похвалил, и вот видите, сегодня он как... Да, в общем, у меня лавры же какого-то журналиста практически журналисты любят так похвалить, похвалить кого-то потом раз и все я, я просто в шоке ну, представляешь, ну, володя, да, на представляешь носит... а на ровном месте на ровном месте он сам попадает. в шоке видишь ты посмотри он качает головой он сам не может поверить случившееся да то есть ну как а, да. бы, ну, его никто за руку не тянул ход ладя же не заставлял делать да? то есть, время было бы... достаточно до да. Да, 25 минут да, да. володя начал как коршун уже Ходить вокруг, да, и перепроверяет. -то перепроверяет, точно ли, да, говорит, все. Да, да, наконец-то. Попал да. в Вангхао, Костенюк, Белые. В этой позиции на доске... Забрали пешку. И да, пешку надо было забирать. Но ни в коем случае не той фигурой, которая сейчас стоит на крае доски. Почему? Увидим через несколько секунд. Ладья f5 или слон f5 приводила к позиции с большим перевесом. Но последовал понь f5. И как кинжалом по сердцу Черный ферзь Врывается в лагерь белых И ставит мат Ферзь Ж2 Мат Очень страшная история Ну и на первом месте Нашего праздничного хит-парада Находится Последняя Схватка между Добром и злом Нервы на пределе все будет решено здесь и сейчас. Это Армагеддон. Ну, ферзь в 7, ферзь в 7, вот это правильно. С разменом, с разменом. Так, все-все-все, все доедаем. Так, короля надо держать. Слон С5, слон Е5. Слон Е5 или пешка пошла. Но только быстрее, дружище. Ну, не спи же, не спи, аж 5. Аж 5. Так, ладья Ев7, шикарная позиция. Шикарная позиция, все здорово. Но 9 секунд всего лишь, 9 секунд. Так, аж 5. Так, аж 7. И ферзя ставь! Ферзя ставь быстрее! Да что ж такое ты делаешь-то, а? Пробал! Пробал! Пробал! Давай! Ой-ой! Ладен из Так! Стоп! Стоп! Стоп! Ферз! 4 секунды остается! Шаг сюда пошел, ушел! Да! Давай, давай, давай! Шакуй! Шакуй! Ешь! Так, 2 секунды! две секунды! И все! И добавляется время! Друзья мои, знаете, почему сдался немецкий шахматист? Потому что, о, видимо, 60 ходов уже сыграли! Начало добавляться время на часах у болгарского гроссмейстера. Вот если бы чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, вот он потратил бы время, он просто уронил бы флаг. Почему она на... Не, ну она уже не знает, что делать. Да три. Бери. Это же просто съела пешку. Ладья Б8, Наш два сейчас. 17 секунд. Ну, правда, тут уже вообще не а важно позиция. там тоже 23. Да. Ну, слонный 8 кстати, защищает Ой-ой-ой-ой-ой. Оля, ходи. 18 секунд. 17, сравнялись по времени. 15. Оля, ходи. Просто ходи, как хочешь, ходи уже. Ох, ну теперь надо быстро, просто быстро играть. Можно было съесть пешку на А6, побить на А2, побить пешку на 6 ой Ой-ой-ой-ой, почему же Оля все время ровняет? Она вообще... ФБ3! Ой, что... У на Е6 стояла. Неважно, какая позиция, уже съедает, Надо прямувы надо делать-то. Не, ну что мы увидим? Это ужасно было. Это было ужасно. Ну что же, мои дорогие, уважаемые любители шахмат, я очень надеюсь, что этот праздничный хэллоуинский хит-парад будет сниться вам еще долго. А мы ждем ваших страшных лайков и комментариев о самых страшных моментах в шахматах, которые вы пережили. До скорых встреч! Мои дорогие любители шахмат.